На творческой кухне «Кэнди Фрейм» неустанно идет работа. Огонь плиты вдохновения включен на максимум, в кастрюльках закипают идеи. В этой приятной суматохе был приготовлен наш первоотшив – такие девочки. У «Кэнди Фрейм» нет идеального рецепта схемы, но зато есть шеф-повар, без которого никак не обойтись. Еще заснеженной зимой Марина Сорокина заприметила иллюстрации девочек, полных шарма и очарования. Они должны жить в крестиках. Было решено организовать первоотшив, где каждая вышивальщица может получить сразу все схемы, если пожелает. Но одному шеф-повару на кухне не справится, поэтому ему на помощь приходят преданные помощники. Янагурская стала одним из них. Наверняка вам уже удалось проникнуться ее отзывчивостью и доброжелательным настроем. Именно она дала имена главным героиням и рассказала их интересные истории. А кто же автор этих красавиц, которые стали виновницами торжества? Знакомьтесь, Елена Абрадович. Елена создает векторные иллюстрации, ее рисунки и принты можно встретить на тканях и других поверхностях. И она с большим удовольствием делится своим творчеством. Давайте же скорее познакомимся с нашими главными героями. Три красотки-подружки и Снежана, Василиса и Мари живут в студенческом общежитии. Их жизнь полна разных курьезных случаев, о которых Снежана и решила нам рассказать. Давайте послушаем один из них. Все началось в прошлый вторник. Мы с девочками сидели в комнате, я и мои конспекты изнывали от тоски. Василиса корпела над французским, а Мари уходила от насущных проблем в рукоделии. И вдруг… «Как можно рассказывать о Франции, если никогда там не бывал?» – возмутилась Василиса. «Включив воображение», – предположила я, – «съездить в путешествие», – однозначно заметила Мари. Взвесив все за и против, я хотела было сострить, нелепо же из-за зачета ввязываться в авантюру. Но Василиса уже паковала чемоданы, а Мари искала горячие недельные туры, забросив нитки и пяльцы. Вы серьезно? мысленно подсчитывая накопление, спросила я. Французский говор! отчеканила Василиса. Французская равномерка! заявила Мари. Французские цены, попыталась я, но никто уже не слушал. Нелегко срываться с места в конце семестра, но если твои подруги что-то задумали, грех их не поддержать, ведь в конечном итоге каникулы удались. Покутить на широкую ногу не довелось, но какая память на всю жизнь. Только зачет все равно пришлось сдавать, и отработки за пропуск пар. Вот так студенты и остаются без денег, но с кем не бывает. Теперь мы на строгой диете, только знания и никаких излишеств. Правда, в следующем семестре Мари Польский сдает. Так что я откладываю деньги, как пить дать пригодятся. Ну что ж, пожелаем удачи нашим девочкам и успешного окончания сессии. А мы вернемся к нашему совместному первоотшиву, который начался 13 марта и продолжался в течение семи недель. Первой готовой работой порадовала нас Татьяна Новик. Именно она и стала победителем в номинации «Самая шустрая иголочка». За несколько дней на ее конве появилась очаровательная любительница путешествовать. Условия нашего СП были просты. Вышиваешь одну схему, получаешь следующую. И две Лены, победители в номинации «Все, мое, мое, мое» не упустили такой возможности. Настоящий вышивальный подвиг совершила Лена Попеску, вышив шесть девчонок. Одна из них уже оформлена и ожидает отправки своему получателю. Елена Попова тоже не отставала, несмотря на то, что добавляла много своего в полученные схемы. Она поменяла им цвет волос и прически. Нет сомнений, что подружки Лены по достоинству оценят подарки, сделанные специально для них. Скомбинировав несколько схем от Candy Frame, Лена даже создала нового персонажа – девочку-любительницу уютных котиков. Если в предыдущих номинациях победители определились сами собой, то со следующими двумя организаторам понадобилась помощь. В срочном порядке было создано экспертное жюри. В него вошли Наташа Гевки, специалист композиции со скамейками, Оля Теплицкая, нарушительница спокойствия в апреле и главный укротитель фантастических зверей Настя. Им предстояло принять сложное решение и своим строгим взглядом оценить фотографии готовых работ, собранных в альбоме проекта. Победителем в номинации «Фотофиниш» была выбрана Настя Медецкая. Все девочки хотят быть красивыми и здоровыми. Для этого нужно не так уж и много. Правильное питание и здоровый образ жизни. Лаконичное фото Насти, по мнению жюри, правильно подчеркнуло эти два пункта. Победителем в номинации All Inclusive стала Виктория Скудра. Вика оформила две работы в блокноты для своих подружек. Это так здорово, что наши красавицы нашли практическое применение и будут радовать своих хозяек. Также жюри не смогло пройти мимо работы Екатерины Ермаковой и отметить ее призом за оригинальность. Смелое решение Кати вышить сюжет на черной основе приводит в восторг. Поздравляем победителей от всей души. Хотим сказать спасибо каждому, кто был участником или свидетелем нашего проекта. Надеемся, что вам было так же интересно, как и нам. Продолжайте и дальше радовать нас своим творчеством. Напоследок хочется напомнить, что альбом совместного первоотшива открыт для новых фотографий. Добавляйте! Мы всегда вам рады!